Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян. Сегодня я, ребята, вам хочу показать и рассказать, как работать на такой программе есть, как вот Супра. Вы, наверное, многие знаете или многие не знаете, но хочу вам предоставить к вашему вниманию шикарная программа для... И можно делать сториз, и можно видео делать, и картинки. Но она мне очень нравится, поэтому я сегодня решила вам а, показать и рассказать. И вместе с вами сделать а, у меня... А, я обучаюсь в школе Леонида Толстого и выполнять У меня есть задание, которое я вот посмотрела, ролик. И мне нужно сделать а, на этой программе сделать сторис именно с нуля. Ну вот с вами я и сейчас и сделаю. Покажу вам. Но сначала нужно зарегистрироваться в этой программе. Я Ссылочка будет на регистрацию под роликом. Подтвердить регистрацию через вашу почту. И у вас откроется вот такая вот программа. Значит, а здесь можно работать платно и можно работать бесплатно. Я вам покажу, сколько у меня уже сделано здесь видео, сделаны картинки, сделано у меня здесь очень много. Я очень давно работаю на этой программе, поэтому ну, тут можно до бесконечности показывать, ребята. Сами видите, что я владею этой программой. Итак, что дает, что вы можете здесь? Здесь вы можете купить премиум за почти за 4000 со скидкой. А премиум плюс можно купить это все на год вы покупаете. Но можно и Работать бесплатно. Я вам сразу говорю, что здесь можно пройти обучение. Здесь все можно шаг за шагом сделать. Здесь есть сообщество ВК. Вы можете туда добавиться. А здесь есть вот такие вот инструменты. А, кстати, это самые хорошие инструменты. И оплата, и создать. Давайте на нажмем создать. И посмотрим, какие здесь есть шаблоны. Значит, есть шаблоны, которые... Здесь полностью есть шаблоны и для бизнеса, и «Новый год», и «День рождения», «Пасха», «День победы». Чего только нет. Какие только обучения, живые картинки. Ну, полностью все здесь можно выбрать. Здесь, какие вы хотите сделать stories, какой хотите. Вот такое видео, квадратное, из шаблона, горизонтальное, портретное. И можно сделать свой размер. Дальше здесь есть по назначению. Здесь вы можете сделать для Инстаграм. Здесь можно сделать для ВК. А вот живая обложка ВКонтакте. И я просто хочу показать вам в своей группе ВКонтакте а, сделанную обложку. Это моя вторая группа. Я покажу вам вот в этой группе. Это тоже сделано на этой а, программе. А, поэтому... Здесь можно выбирать все. Для Facebook. Для Facebook, ребята, эти сторис не подходят. Для Facebook нужно делать отдельно. Для ВК отдельно и для Facebook отдельно. А с ним им нельзя поделиться в соцсетях, как вот здесь можно поделиться там, там, там. Ну, ребята, для, вс... для всего нужно время, да? Итак, можно сделать даже видео для ТикТока, для YouTube канала, для Одноклассников сделать. И мы, наверное, выберем вот такой вот сторис. Я хочу вам показать просто картинку сторис. У меня она стоит в Фейсбуке. Давайте посмотрим вот такую. Вот я делала сама эту картинку. Она у меня все время загружается вот именно сюда в историю на фейсбуке. Для того, чтобы это все ничего не мешало, я это закрою. Итак, мы переходим а, делать, сделаем э, с, э, с нуля, с пустого шаблона. Итак, э, э, пустой шаблон, да, мы выбираем, э, наверное, э, сделаем так, выберем картинку. Здесь можно выбрать картинку. Добавить картинку можно. Здесь любую картинку можете. Любые. Обычные с текстом, без текста. Все. Здесь можно выбрать с элементами. Здесь есть фотографии. Вы можете любые фотографии выбирать и делать. Да? Можно. Здесь выбрать и есть и все категории здоровье, спорт, природа, места, транспорт, наука, животное, путешествия, образование, еда, бизнес, люди, компьютер и музыка. Давайте мы выберем бизнес, да? Нас, нас интересует бизнес. Вот давайте мы с вами и выберем бизнес. Что у нас по бизнесу? И э, прежде чем, конечно, делать, нужно сначала все это в уме представить, что вы хотите написать, что вы хотите в этом маленьком видео видео рассказать. Ну, давайте, наверное, мне понравилось. Вот с этого сделаем, да? Выберем. кайда. Так, оно не подходит у нас по размеру по размеру здесь можно растягивать можно а, нет давайте мы это удалим оно нам не подходит выберем ко мы другое давайте давайте с фотографии посмотрим что у нас тут есть фотографии фотографией. здесь Есть красивые фотографии. Можно выбрать. Сейчас посмотрим. Загружается это все. Давайте вот это. Красивые. Итак, здесь мы можем уже растянуть, сделать так. Не бойтесь растягивать все это в этот. так у нас это сделано. Дальше. Дальше мы, мы должны сделать анимацию, да? Итак. Сделали. Нет. Сделаем анимацию. Что мы напишем, ребята? Ну. Где тут? Прозрачность у нас будет по центру. Так. А основание на C будет что у нас легкое вращение пульсация пульс размера вращение вибрация прозрачный пинг ну давайте наверное сделаем пульсацию да пульсация размера будет вот так да? давайте посмотрим здесь как будет вот так вот так можно сделать пининг можно вибрацию, вращение, размер пульса. Пульс. Ну, давайте вот оставим пульс, да? Пульс будет так. Итак. Нам нужно что сделать? Написать, да? Написать, добавить текст. Добавляем текст. И пишем, что мы можем написать, ребята. Ну, к этой картинке, наверное, подойдет. Лето, ах, лето. Лето. нежная будь со мной. Итак, мы теперь нам нужно выбрать цвет. давайте для примера выберем зеленый, да? Зеленый у нас будет. Вы делаем жирный, он. Очень будет виден. Дальше красный нет. Желтый. А вот желтый у нас будет хорошо виден. Можно цвета менять. Вы можете такой сделать, такой сделать, такой сделать, такой сделать. Любой можно сделать, даже такой. Вот такой вот можно. Здесь выбирать шрифт. Можно. Любой шрифт вы можете выбрать. А мне нравится вот этот шрифт. И я увеличиваю шрифт, чтобы было это, ну вот так, наверное, да, сделаем по центру, но теперь, теперь нужно нам сделать контур. Выбрать контур. Теперь подбираем контур. Контур можно выбирать, чтобы это было... Видите, вот как стало ярко, красиво, да? Можно сделать белый. Но это будет не так. Можно красный сделать. Можно сделать желтый. Можно сделать такой. Можно выбирать, какие вам нравятся цвета. Можно выбрать такой. Такой, вот даже такой, вот мне нравится такой. Так, выбрали мы, и теперь что следующее? Следующее у нас это все это. У нас здесь можно сделать повороты. Можно так сделать. Вот так можно сделать. И оно будет пульсация, анимация. Давайте посмотрим, вот как у нас будет пульсация. Да? Вот, да. Видите, как будет? Шикарно будет. Я считаю. Все, мы это все сделали. Теперь нажимаем кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Все это сохранили и сохраняем здесь. Итак, следующий этап. Следующий этап у нас ⁇ Скачать, скачать, сгенерировать ⁇ Мне так нравится комментарии всегда пишут очень хорошие итак скачать на компьютер скачать на компьютер и сохраняем папочку у меня там где мои скачанные все ролики итак скачали показать в папке вот оно оно это видео Давайте посмотрим. Откроем, посмотрим. Открыть. Открыть с помощью проигрывателя. Что-то мы тут. Угу. Вот видите, как все. Теперь следующая задача нам нужно это а, просто поделиться в сети. Да? А мы заходим на, давайте зайдем в ВК. И сделаем пост. Да? Здесь мы напишем Здесь можно добавить смайлик и видео. Итак, загрузить видео. У меня видео здесь. Итак, наше, наше. видео загружается, сторис наш. И сейчас посмотрим. Сейчас обработается угу. все можно опубликовать и так смотрим все отлично да вот так и давайте мы теперь этим видео поделимся поделимся я поделюсь на своей стене я поделюсь в сообществе поделюсь еще и поделюсь еще в другом сообществе. Это все мои сообщества. Вот. Итак, ребята, всем желаю хороших успехов, вот, работайте, ребята, если что-то не будет получаться, можете ко мне добавиться, я вам подскажу, я вам расскажу. Итак, с вами была Ольга Зуманян. всем пока-пока!